Здание культурного объекта Дом Крылосова был создан в конце 18 века на острове Гради свиярс по традициям классицизма. Этот каменный дом сдавался советником Владимиром Крылосовым в Свияжскому уездному училищу, открывшемуся в 1818 году Казанским императорским университетом. Памятник был отреставрирован силами фонда возрождения. Теперь его переделали в КФУ под реализацию образовательных и исследовательских программ. В настоящее время в доме Крылосова открыт современный информационно-образовательный центр ⁇ Всемирное культурное наследие ⁇ Казанского федерального университета. На первом этаже находится шесть комнат, среди которых выставочный зал и, например, Александровский зал для проведения пресс-конференций и совещаний. Посетить информационный центр, послушать лекции и мастер-классы могут не только жители, но и гости острова. Помимо этого здесь будут заниматься ученики небольшой школы острова в рамках филиала детского университета. А для работы студентов-реставраторов здесь отведены специальные лаборатории. Созданы первичные только структуры лаборатории, хотя все мощности физико-химического инструментария, которым обладает сегодня университет, они так или иначе задействованы в решении задачи фонда. И самое главное, не только создать, самое главное, потом все это еще и сохранить. Поэтому нужно нам подготовить специалистов, которые придут здесь, будут работать взамен тех людей, которые сегодня. Ну, Должна быть смена поколений, а самое главное, чтобы молодые люди осознанно приходили на эту работу. С возможностями Центра ректор КФУ познакомил первого президента Татарстана, государственного советника Республики Ментимера Шаймиева. После чего между КФУ, Республиканским фондом возрождения, Министерством культуры Татарстана, а также Зеленодольским районом было подписано соглашение. Вместе они будут активно работать над сохранением национального, исторического и культурного наследия Татарстана. То, что связано с сохранением жизни человека, это требует глубочайших научных исследований и достижений, то, что вы сейчас этим занимаетесь, ну, кроме благодарности уже сегодня и на будущее, безусловно, это обеспечено. Здесь уже археологические находки уже изучают, вот мы посмотрели аспиранта, этим занимаются. Я должен благодарить, что они сегодня соглашение подписано фондом и между университетом будем сотрудничать на благо возрождения. Спасибо. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс.